Здравствуйте, вы на канале Коннеттер, и сегодня я... Вторая часть летсплея по ДЦР Сулсу, я попытаюсь пройти его на одной клетке. Ну, вот нормально. Так. Неплохо. Блин, хотелось бы по живучести. Ну, ладно. Сейчас. Так. Опа. Так, прыжок. Ой, блин. Так, упал. Ой, электроплит нормально. Может быть, я даже выиграю. Я, наверное, по тактике пойду. Наверное, да. Тут у нас ядовитые каналы, но нормально мы прошли, за спидра одно... меньше одной минуты. Так, что тут нужно зайти в этот сундук? Хм. Жадный щит, наверное. Потому что имба дополнение. О, так тактика. Хотя можно и по живучести пойти но блин тактика я думаю лучше о да неплохо тактика за За Заспидранили 30 убийств. Это у меня такое впервые, если честно. Две двери сейчас откроем. Да, впервые, но... Вообще, ну, повезло. Я, наверное, пойду на конъюнктивился. Да. Так, что тут у нас? Амулет с рубином. Наверное, вот так будет лучше. Да. А тут что у нас еще дверь. Ничего себе. Так, что? Фронтовой щит, амулет. Рудная западня. Я не знаю. Что, как сравнить? Ну. Вот, у нас атака после парирования 300. Нет, тут лучший щит. А тут что? Продадим, мне оно не нужно в принципе. Зато монету у меня ого. -го. Еще плюс там три тысячи. Блин, я не знаю, что качать. Духовая трубка, давайте. По приколу. Так быстро потратил все деньги, но ну ладно. Так, надо брм бронерюкзак. Продаем. Еще надо докачать что-нибудь. Блин, ну ладно. Типа. Ядовитые сточные канавы. Многие думали, что по сточным канавам можно выйти на свободу. Но их кто еще не дошел до выхода. Да. Ой, тут имба, потому что тут вода есть. Да блин, почему это, это такая имба? Ха. Бронерюкзачок. Спасибо. Не, я спидранить тут не буду больше. Мне того было достаточно. Я просто на 60 убийств пойду. Ох. Чуть на яд не упал. Так, опять эта комната. Кто тут? Опять ты. Ох, парирование. Выбил зуб, кстати. А, а! Мое лицо! Блин, меня чуть не убили. Это как? Да просто я упал и на меня напало много чертей дурацких. Нет, нужно какое-то получше оружие, чем электроплечь. Потому что это тяжело, это жестко. Тут шо? Ничего, у нас нет интересного. Ахаха. Пусть... Так-так. Неплохо. О, свиток. Блин, наверное, вот так возьму. Потому что я веду по тактике. А выше, вы что думаете. О, элитка! А, мое лицо! Ох, мощно, мощно. Правда, мое лицо сломали. Ну, конечно, вот этот. Вишенки. Ой, блин, яд. Ладно, ради вишенок я готов даже в яд... Шагнуть. Так. Ой, блин. Капец. Ладно, пофиг. Я же иду по тактике, забыл. Ну ладно, еще тактику Надо... Простительно один раз. Опа. Так, раз. О, мощно. Уже 32, это нормально, но я смогу 60 набрать хотя бы. О, я уже вижу эти древние восточные канавы. Да, я их назову восточные, потому что я так хочу. Нужно мне, наверное, что-то... Так, телепортируемся, что тут у нас? Давайте нормальную кость. Для меня... По сравнению с тем, что у меня есть, кость мне не нужна. Ой, блин, я забыл. Нужно же удерживать. Ч я тогда нажимаю и не удерживаю? Ладно. Да блин, крыса, приходи сюда. Так, древние источные канавы. Или восточные. Я уже запутался, ладно. Мы должны залутать все канавы. О, ты тут, наверное, проход к дришо тут. Пусто. Ладно. О, дробилка, нормально. А шо-то. Или проход куда-то, на одну клетку, или... Да, проход. Ах, вы крысы. Так, дальше, что мы делаем? Ух, нифига, сколько тут крыс болотных. Жесть. Ух, ух, мое лицо, моя рожа. Блин. О, сундучок. арбалет. Блин, я не знаю, как он работает, потому что... О. Я не знаю честное слово давайте прочитаем описание замораживает врага стрелы прошивают врагов насквозь нанося критические удары Эх, застрявшиеся заражены неплохо ладно я по приколу возьму просто по приколу Так, так, наверное. Так, этот чучундрик. Моя, моя, да задолбал, ты мне уже сотый раз говоришь, моя. О, торговец. Давайте мне что-то на живучесть. Да, я перейду на живучесть, наверное. Наверное, это судьба. Так, лед... этот ледяной лук. Нет, тут ничего нормально. О, еще, нифига, генерация. Ладно, мне тут ничего не надо, если быть честным. Ох, неплохо. Если честно, неплохо, но я думаю, на боссах не зайдет. Не зайдет на боссов нет вряд ли урон слишком маленький но если правда качать все еду по жретам. учить его значит скоро близко так что это тут у нас это О, магнитная граната это то что мне надо имба имба имб так тюремные башни это что это что а, это не дратюрьма, точно. Ну, естественно. А, это оскверннная. Подождите, а, -а я забыл. Нет, я, наверное, воскверннная, а потом уже в этот. Да. Кунай. Нет, я не буду. В пойдем. Да, я уже решил. Все. Полундра, п п -пу, -пу, -пу, -пу, пу, пу и так далее. Да. Так. Блин, нихуя, иначе я не смог. Ладно, пофиг. Ой, ладно, пофиг. тут давайте прокачаем если мы уже так идем то наверное я сначала прокачаю конечно без пощады так блин капец не рассчитал ну ладно думаю с тремя мы точно выживем а там уже будет фонтан да Подкосила их. В первую очередь. Наверное, возьму ну, по приколу типа. Если я даже сдохну, я еще раз сыграю. Подождите. 1500 нормал на... Ох, неплохо. О, мощно. Это имба. Один раз ударяешь. Проклятие снято. Все. Я выживу тут точно. Ну вообще имба. Просто.. Это имба. Наверное, на боссах тоже имбой будет. Все, я нашел мое предназначение. О, блин, то для крысы это совсем не имба, если честно быть. Ой, блин, ты меня уже задолбал с тюремных баш. Ой, как его. Ой, только не ты, только не ты. Я тебя в пещере знаю, ты меня много раз убивала. Птица дурацкая. Ой, блин. Так, резня. Руна по приколу. Не так повезло, что я заметила. Так бы. Такие руны все время бывают, но мы их не замечаем. Да. Для тех, кто играл. О, сколько клеток? Да не, не, наверное, тот лучше. Смотрите, еще не получил урона толком. Ой, блин. Так, здесь безопасная зона, надо похилиться. Справился. Честное слово, справился. Не, ну это имба, но... В принципе, если сделать неправильное движение, то... Можно умереть. Да. Умереть можно. Но если ты... Опытный человек, так как. О, блин! Вот это вот называется неопытность. Ладно. Я думаю, еще можно, наверное, отхилиться. Так, торговец. Что ты нам дашь? Живучесть. Взрывной арбалет, капкан. Блин, он дает мне фигню. А я прошу у него.. О! Наверное, вот это лучше, чем то. Ты, злой человек-чебурек, ты мне нафиг не нужен. О, морковка. Малахит Ой, блин, это резня Это резня Больше ничто иное, как резня О, все, уже 4 исследователя Да, блин, у меня всего лишь один ключ Так, что тут у нас? Э -э, тяжело, но Мне все равно это ничего не нужно Дроби продаем И идем так, это проход, наверное, в крематорий. Но мне он не нужен. Так, это да, крематор... Ой, тюремные башни, блин. Пофиг. Это в недрах тюрьма крематорий. Они все одинаковые. Так, древние восточные канавы. Да. За 8 минут прошел примерно. они слегкие, ну. Просто, чтобы ради золота... Ой, блин. Ничего себе. Так и задохнуть можно. Ладно, запасы будем качать золото. Нет, я думаю, можем... А, там пофиг. Общая связь, во. Хотя нет, вряд ли. На конъюнктивилсе это будет не ба, но мне все равно нужно его как-то пройти. Я, наверное, не пойду на бессмертные берега. Нет, уже тут за выхода нет. Я уже выбрал пойти в восточное, пойду. Нет, я пойду в древлющий храм, точно. Не за руну, а у меня руна есть, как вы видели. О, торговец сразу, им неплохо. О, взрывной арбалет. Так. Мне взрывной арбалет лучше этой фигни, если честно. Да. Поэтому я еще приду к тебе. Я куплю тебя. Тут все имба, но взрывной арбалет лучше, как по мне. Ух было опасно <смех> так старый с ключ тупого человека на чебупели. ух ты чебу пели Мне хоть бы найти эти деньги. Если я найду 3 700 сколько там было, помните? Ну ладно, пофиг. Ой, блин, ну ч ⁇ что, тупой, ладно. А, а, малахит, ради малахита я готов на все. Так, сундучок, давайте мне какую-то фигню. О, филин, филин, филин, филин, филин. Блин, я не знаю. У меня имба. А у него шо. Говно какое-то. Филин. Да, им, да. Блин, было бы по тактике лучше идти, но... Я выбираю живучесть, потому что в нем больше ХП. Меня не волнует, что у меня даже филин будет низкорослым. Так, мне не хватает все еще. Это нужно долго идти, наверное. Так, это тупик. А где? А там надо. Ой, блин, ладно. так задолбал ты жанна кальман во? шоя ну не говно но то золото у меня ой блин эти пути обходные я не знаю очень тяжелые о парировальный щит блин я не знаю это риск даже если это не риск все равно это риск сдохнуть ой а как А, фута это же это там где запасы золота но я уже это прошел фигню и даже если там дадут дра награды другие я ради них не готов если мне не будет хватать на арбалет я на это буду вот так я за арбалет борюсь на а шипы мои шипы драгоценные, дорогоценные на тебе тупой ой а как я не прошел через так а шо тут ой это ловушка Что тут у нас что тут дальше нет ничего ладно типа когда у меня уже будут деньги нормальные Топчу пальцы, тупые. Вот так вот вам. Меня не трожьте. О, так. Опять элитка. Ну, у меня таким темпом не хватит денег просто. Типа. Да блин, а чё ты прыгаешь? Я ж тебя не прошу прыгать, а ты, блин, прыгаешь. О, блин. Задолбал. За это я тебе... Ой, блин, элитка. Да. Так. Теперь денег у меня точно хватит. Ладно, на этого пофиг, если честно. Блин, как же это чещу пальцы бесит? Это самая обещащая вещь, что меня бесит. Круассанчик. Ох, блин, это было жестко. Ах ты падла. Так, что тут у тебя? И еще и круассанчик. Неплохо, у меня уже хватает денег, но я хочу дойти до конца. Чтобы наконец-то они познали боль, которую они причинили мне. Убил их него. Главаря конъюнктивилса. Или конъюнктивилс, ладно, я забыл. Так, что ты тут у нас даешь? Давай, и что-то.. Нет. Ой, и аксессуары. Нафига они мне нужны? Честное слово. Я и без них могут прожить. А вот без арбалета мне будет тяжело. Хотя на боссах он говно, но. Я его куплю. Потому что так надо. Ой, блин, только не этот Машрум, как его называют. Машрум или тупой гриб. Ох, вот что-то тут что-то. Так, этот Хвактаног. Да. Так. Ох, нифига, сколько мне еще пройти. А, это, это да... Ну все, тут уже не особо так и важно все, все, что нужно проходить. Ох, как ты крыса, неплохая ты крыса, но ты мне не нравишься, крыса. Тупые. А, а мое лицо, мое лицо. Но они как-то меньше, чем обычно отбьют. А почему? А я не знаю. Ой, лезьмя. Ой, опять не упал. Так. Погнали. Ух. Вот это меня побило жестоко. Так, что тут у нас есть? Ну, вот это вот. Ну, вот это вот. Ну, вот это вот. Так. Так, я должен, наверное, наверх, там должен быть телепорт, потом я куплю арбалет, и все будет хорошо. Да, видите, мне уже аж плохо, что я держусь за сердце. Ой, ну, что там мы пропустили. Ладно, пофиг. Мне тоже без разницы. Мне я... уже хватает денег на арбалет. Ты да что ты держишься за грудь? За сердце, вернее. Ладно, пофиг проходка невыносимая, ее просто невозможно вынести. Ну, типа. Да. Так. Нет. Сюда. конъюктивиус без урона. Я сказал, что-то невозможно, но будем стараться. Так, ну блин, естественно. Вот так вот. Потому что, ну, с 20% хп как-то, понимаете, не очень комфортно играть против конъюктивилуса. Ну, я думаю, на дремлющем храме мы это. Я просто один раз был, хотя я был нубом. У меня не было брони рюкзака. Один раз или несколько. Ну, короче, я просто ради паучей руны был. И все. Так как я уже прошел этот склеп. О, ты конюктивирус. Да блин, что откуда ты бежишь от меня? О, так, щупальца. Стадия, конечно, бесячая, но так надо. Ах ты. Так. И последняя щупальца. Нафиг ты жива. Так. Имба... А нафиг ты жив, я мне интересно. Да. Так зуб его, зуб, зуб конетер, как говорят. И мои и я и мои одноклассники зуб конетер. Да, я коннекторчик. И это зуб конетер. Так, а мое лицо? Нет, еще лицо живое. Так, это последняя фаза. Мне главное его побить. Хилимся. Да просто один раз ударить. О, вс. Изи, вин. Так, сколько у него зубов? Ну, много, где-то больше 20 точно. Отпишу. Так, дремлющий храм, кладбище, там это пещера, пещера это говно. Потому что оно очень тяжело, но я буду тренироваться и скоро пройду пещеру. Ну, да. Так. Ох, не хватает двух. Ну, ладно. Восстатайши стрелы во врагах. Неплохо, неплохо. Ладно. Тут мутаций нет. Да блин, и как я пройду дремлющий храм с тремя флягами? И то не с полным здоровьем. Так, дремлющий храм. Ох, интересно. Я тут очень давно не был, честное слово. Ой, даже и музыку не помню, честное слово. Ох, он даже не смог меня ударить толком. Fireball. Вот это вот фаербол настоящий. Если я не буду парировать, то я сдохну. Так. Ох. А что они хотят? А, я застрял. Крять. Блин, я даже не знаю, что тут... Делать как все застроено. И вообще, это что за фигня? Да блин, нет, нет, я и не буду рисковать. Это очень опасная локация, как по мне. Как по, наверное, всем нубикам. Типа меня. Ну что тут? Тут ничего не будет нормального. Да, я же говорю. Опять торговец? Что ты мне дашь? Усиление, я же говорил, тактика, ну страшно, честное слово мне. Атмосфера, кажется. Парировал. шо еще, Катюбинский, Ну все, это Катюбинский, Катюбинский, Котюбинский. О, а как он там туда попал? Я не понял. Ладно. Это шо еще за испытание? А, применить там было? Ну, активировал. И шо? Я не понял. Все стало каким-то живым или чё и музыка поменялась блин я забыл я даже честно не знал что это ворота ой блин лицо ой блин это же это же голем от которого я сдох он... Да, да, да, да, да, да, сто процентов. Да чё ж ты трож рожеломатель? нет от одного голема столько проблем. Просто а это шо? Это настоящий дремлющий храм. Я сейчас снова открыл для себя что-то новое. Опа. Я думаю, я не буду тут вообще все проходить. Мне хоть бы пройти, просто. Хоть бы пройти и попасть на часовую башню. А это что? Снаряжение следа. А! О, Голем! Не ломай мне лицо, пожалуйста! Лицо, мое лицо, мое лицо! Заброшенный склеп, хоть сюда, сюда! Блин, капец, я прошел его, но очень тяжело было. Блин, голем, ну, это, это малолетнее такое непонятное шо. Не хватало 20 секунд, вообще имба. Просто... Ой, хоть бы мне дали нормальное. Имба! Хорош просто. Я просто похлопаю. Мне нечего сказать. Это мне везение сотый уровень. Ну, вообще. Мне нечего сказать. Банк. Я не знаю. Перезаброшенный склеп, мы можем попасть. Не, у меня есть сыровой исследователя. Но это жестко. Светильник. Нет. Иди на свет. Окей. Так, спидран по Майнкрафту. Поехали. Свет, свет. Где свет? Свет. Свет. Иди на свет. Иди на свет. Иди на свет. Иди на свет. Крять, крять. Свет. Свет. это что в упор интересно ой ты из болота привет болотяный млыншек так резня Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама из Децелса меня заберет. Ведь так и не бывает на свете, чтобы за сгруши склепе помирали дети. Так а ты куда? Так кебаб бабки такой <клыл声><клыл声> резня так сыр Нет, свет, а где свет? И свет. Так, это круч. луч от гробницы. Что это? Опять заброшенный склеп. А дальше что? Наверх давайте пойдем. Что тут наверху? Блин. Торговец. Интересно, а как меня тьма может убить? Доцелса же вроде нет слабостей. Ну, кроме, конечно, урона, он бессмертный, но тьма его убивает. Яд может быть, ладно, но тьма просто из-за того, что он не, тё, не светлый. Это расизм уже. Так, фигня. Сто на расизм. Это перенимает палку. Нет, я не я против расизма, поэтому я выбираю живучесть. А ты куда улетел? Так, погнали. Так, чуть исследователя. Мне чуть ее исследователя помогает там, где я. Это получается только туда идти. Ну, ладно. Типа я смогу пройти это за 11 или там 13 секунд. Да не, он легче намного, чем дремлющий храм. Только из одного голема дремлющий храм уже тяжелый. Кстати, я не знал, я впервые прошел его. Ну, уже, кстати, уже сейчас второй босс будет. Блин, сколько у меня этих же бесполезных чертежей лежит? 175 урона, если враг заморожен. Где я вам заморозку найду? так хилимся и босс может даже пройдем десницу но это вряд ли конечно да, да интересно родительница времени приходи сюда Что ты мне скажешь на этот раз? Парирование. Парирование. Так, F, F. Давай доведем дело до конца. Так, это что, я уже половину ей снес? Ой, быстро как-то. Он легкий на самом деле, но на пяти клетках она становится сложнее, я так думаю. Но для меня она сейчас очень легкий босс. Вообще легко. Легко. Ничем хорошим это не закончится. А, манипулируешь временем, тупой манипулятор. А мне пофиг. О, это спринтер. Я, кстати, ее просто... Я как сразу прошёл Детселс, я больше не ходил, и мне было тяжело дойти. Так что это какой-то знак, что я стану сильнее. Ну, вот этот королевский замок. И заброшенная винокурня. Нет, королевский замок это, наверное, как-то легко. Блин. Хотя, ладно, я, наверное, в следующей серии дойду до этого. Ладно, сейчас. Сейчас, подождите, у меня что-то залагало. Так, вот у меня уже отлагало, я уже зашел на королевский замок. Что тут у нас есть? Ну, да, живучесть попробуем. Их, они хотят меня убить, но дверь им не дает. Вот так. Да. Ну, что они сейчас? Не, я, конечно, думаю, что я не смогу пройти десницу с таким... Не, я думаю, даже не, не смогу я. Очень слабый билд. Непроконтролируемый. Должен быть и как для боссов хороший. И как для. Ой, этот как Такой же силе, как Глем. Ну, правда, слабее, но.. Не стоит расслабляться. Ой, опять он! Так, да, капец! Рожу, рожа, рожа! А, моя рожа. Опа. Нет! Убить! Убить! Все. Да. Не капец. Ну, это нормально, легко, но... А что десница будет? На десницу я... О, этот природный чей замок это такой интересная штука резиня чуть-чуть маленькая выходит раз два опа цепь так давай раз сейчас ну это чего он еще капец декабрь ладно, перезаряжаемся опа погнал погнал И ты еще тебя туда. Так, этот Джозеф. Так, ты на меня не убьешь. Резня. Ой, мощно. тун тун тун тран тран тран тран тран тран тран тран тран тран тран тран тран тран Пошел бы я в этот, э, как его, в часовую башню тебя сто раз убил, Тебя я боялся. Нет, дремлющий храм-то вообще... Ой, капец, блин, рожу сломали. Это, это неаккуратность называется. Сейчас, ой, что-то у меня подвисает. Ну ладно. Я... Ой, да, Капец одна ой, это, это, капец, ты меня на, шипы напорол если бы неуязвимость на несколько секунд так, что тут у нас ничего так блин, мне если честно, нужно хотя бы дойти а что то что то что то я забыл я давно не был а, это, это комната стиралок ой, этих, одеял кровать, короче, тут король спал ну типа король я, но я не помню. Но это по сюжету, если я не ошибаюсь. Дайте мне красную или синюю. Я хочу быстрее ну пройти. Я я не смотрю, наверное, мне кажется, что я про домажи и 15 процентов этой десницы все. Блин, я не знаю. Ой, да, капец! Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди! уйди, уйди. Ой. парирование, переход. Ой, опять неправильно случилось. Да опять ты. Да что ты мне лицо ломаешь? Я тебя ненавижу. Если я тебя еще раз вижу, я удалю эту игру. М -м -м. Так ты воин меча. Так, все, я удаляю игру. Ладно, я не удалю этот селс. Тун тун тун тун тун тун тун тун. Вроде легко. Тун тун тун тун тун тун тун. Джозеф туту. Тун тун тун тун тун тун тун тун тун тун о, вот рубака, сейчас будет война. Ты мне сделаешька, да? У меня есть взрывной арбалет. Все, конец тебе. Я не знаю, мне пойти или еще награду взять. Не знаю. Чего у меня интересно 14 а, это ж дремлющий храм тупой. Надо на кладбище идти. Вообще, наверное, в следующий раз, если я сейчас продаю, я пойду на бессмертные берега. А если не продаю, то пойду на вторую клетку, да. Ну, что, лук пехотинца. Я думала, и ушла. Нет, не пойдет на десницу лук пехотинца пойдет арбалет потому что другого ничего нет а, а я не знал что ты ломаешь лицо я думал что у тебя ты такой хилой хилой а ты оказывается он так ты ешь с тюремных пещер или как там они называются ну короче начальная локация так блин я как-то начал тебя бояться честное слово ты еще можешь сквозь стены ой и ты еще. Тут их много сильно блин у меня фляжек нету я уже не смогу пройти в деснице сражаться я за две фляжки не справлюсь так что это западня иди на Да они достают раз меня ударил Ой, да ч ж ты меня своим ураганом бьешь? Если ты меня еще этим мечом ударишь, вторая атака. Ой! Хпец, блин, накаркал. Да он мне лицо снес больше, чем тот изумрудник. Так, это я тут уже был. Где мне найти убежище? Тут? Да тут вряд ли. Ну, я же говорю, этот бобос. А тут что? А, аметист неплохо. А я думал, что там этот цветок, такой ключ цветок. Ладно, пофиг. Так что это тоже? Ну, че я проигнул? Ладно. Так мне хоть бы и на ту, а она легкая. Так, это... Ой, я тут уже был. Выходит, да. Так, синим я был. Не, да, вроде был. Или нет. Я забыл. Так, идти в тронный зал или вон туда? Я не знаю. Ладно, я рискну. У меня есть еще одна фляга. А ты еще откуда? Я ж сказал, я ж пожалел. Ну ладно, блин. А теперь еще второй. Это третий. Ладно, пофиг, не удалю все равно. Ой, а что-то а ты слишком слабо меня бьешь. Ой, ай, мое лицо, мое лицо. Он так бьет маленькими, но их так много, что это лицо ломания То тут все лицо ломают, кроме ежа. Хотя он тоже может. А на 0 на клетки тут... Да нет, не ломают лица. Они слабые на первой клетке. Хотя и может, я не знаю. Если я выпаду вторую клетку, то... Если у меня будет вторая клетка, то... Что? Я завтра сниму видео. Ну, я сейчас просто не могу. Да, редко видео выходит, потому что у меня учеба, то свет вырубают. Ой, это ч ⁇ же двое? Мне это бесит так. За одним гоняешься, тебя второй хочет убить. Но вроде не попал под удары. Так, ключ. Теперь мне... Опять ты, саламандра дурацкая. Ой, а кстати, ты меня что-то вроде не сможешь ударить. Да. Да, это просто имба. Таки, не знаю, или тупые, или их просто децелсы не научили. Не знаю. Я, наверное, на нулевой клетке попытаюсь еще раз пройти игру. Просто по, по фану. И пойду на бесверхные берега на второй раз. Но если упадет вторая клетка, то все. Так, ш... ой, блин, что-то я завис или что-то там. Ну, короче, я долго думал, он меня чуть не прибил. Так. О, телепорт, блин. Я не смогу сражаться, наверное. Я должен просто бежать и все. Так, что тут у тебя? А, нет, не идет. Нам это не идет. Давай дальше. Пук, пм, пм, пм, пм, пам пампам -пам -пам, -пам, -пам, -пам, -пам, -пам, пам пам Шо, я.. Че я купил, вы спрашиваете? Да. Потому что арбалет никуда не идет хоть и этот попробую. Я видел там разные шли поэтому, по этими двумя серпами когами. Хотя я в них вообще даже не разбираюсь толком. Так, магнитная гранта, я, наверное, заменю, если она лучше. Но это вряд ли. Блин, у меня нет фляги. Если там не будет фонтана, то я застрелюсь. Так. Это хорошо, что этот гомункул наше пеннирегер? Нет, то лучше. Вот это лучше. Продаем старую, берем новую. Так, тронный зал. Ну, я серьезно, я застрелюсь, если там ничего не будет. Идем. Ну, вряд ли я вроде помню, что там не должно Но Я буду молиться, чтобы было. Будем и как-то... Буд... Наверное, как-то иронично, что я сейчас скачаю прощальный подарок перед... Получу прощальный подарок перед концом всего, я думаю. Так, что ты там? Давайте прокачаем. Не хватило, ну и пофиг. Кстати, 43, это меньше 100. Ну, все, естественно. Давайте, где мой пистолет? Ой, я же с пистолета стрелять не умею, точно. Ну ладно, я попытаюсь. У меня и так денег нет, у меня ничего не смогу сделать. Ой, я ч ⁇ Ой, блин, я завис. Ладно. Да. Конец. Ну с богом. Ой, так, ой, блин, а че я гамунку лакинул? Это ж, ну это че я гамунку кинул? Я тупой? Блин, так он даже не дамажит ей толком. Блин. Это все из-за гомонкула. Ладно, короче, всем спасибо за то, что посмотрели. Желаю удачи. Всем пока. Ну, я пойду на следующий раз на Бессмертные берега. Да. Не, это жестко. Да. Еще раз спасибо. До свидания. Вы были на канале Конетер.